Ежедневно заводы «Пепсика» в России производят тонны продукции. И более трех автомобилей развозят эти продукты клиентам в разные уголки страны. Раньше, при выписке продукции со склада, сотрудники печатали множество документов, в том числе документы на оплату услуг водителей, а в случае ошибок вносили корректировки и заново их перепечатывали. В среднем на каждый рейс тратилось более 90 листов бумаги. В процессе доставки. Документы могли теряться или портиться, из-за чего клиенты не принимали продукцию, и водитель был вынужден возвращать продукцию на склад, где ее частично приходилось списывать. Благодаря командам IT и цепей поставок с этим покончено. Коллеги запустили проект «Гермес». Всю необходимую информацию водители получают на смартфон или планшет а клиенты в свои информационные системы. Больше ни один документ не потеряется. Клиент примет продукцию полностью, и водителям не придется возвращаться на склад. Ведь документы на оплату их работы поступят в бухгалтерию в электронном виде. Это значит, что коллеги смогут проводить больше времени с близкими. Благодаря проекту мы завоюем улыбки сотрудников, клиентов и поставщиков, снизим влияние на окружающую среду и сохраним 29 гектаров леса в год. Все это еще раз доказывает, что мы лучшие во всем, что мы делаем. Анимационные ролики Line and Space современный метод продвижения бизнеса.